приветствую вас рыбохотники на моем канале сегодня у нас вылазка на рыбалку мы сегодня вырвались на рыбалку на окуне вот мы приехали в то же самое место где мы рыбачили в прошлый раз прошлое видео вы можете посмотреть вот здесь вот будет подсказочка погода у нас сегодня отличная вот сегодня у нас солнышко светит температура у нас где-то минус 8 вот, и мы приехали на речку под названием Мильтаньяун, вот, это хантейское какое-то название. Ширина этой речки у нас в принципе где-то 10 метров и глубина э, составляет примерно полтора метра. Но местами, говорят, здесь еще есть и до трех метров опускается. Ну и в общем вот мы с товарищем приехали. Попробуем, половим окуня, попробуем всякие наживки, балансиры, мормышки. Не будем задерживаться, мы пошли порыбачим. Сегодня будем рыбачить вот на такую мормышку, новую, золотистую. Ну и будем рыбачить на червяка. контакт. Маленький. А такого отпустим. другую лунку. маленький Таких не берем, космонавты О, по кругу, о, глянь какой Это Хороший опыт Он, кстати, другого цвета Такой этот, более зеленоватого Вот товарищ у меня вот на такой балансир ловит какой-то иностранец короче не знаю название вот такой вот э -э, получается с виброхвостом. вот балансир работает даже не пришлось дергать просто настоящий взял вот на этого иностранца сейчас вот товарищ наловил окуней. сегодня я свой ледобор не взял сегодня вот у товарища вот такой ледобур называется айсберг отличный ледобур у него короче меняются две башки один для сухого льда, другой для мокрого льда будет вообще отлично не напрягаясь толщина льда вышла где-то сантиметров 40 и без всякого напряга получилось пробурить лунку короче хороший бур отличный я себе тоже такой возьму такой бур стоит э, в районе 4000 вот а можно значит купить на него отдельно ножи идут они рублей 150 стоят. можно в интернете найти в принципе за 100 рублей вот единственный минус у него это он по весу ну, тяжелый он. я не знаю сколько в килограммах но он тяжеловатый. Плюс у него идет очень хороший плюс. Это телескопический. Он высоко поднимается. Я не знаю, сейчас попробую, как он поднимается. Достаточно высоко. О, подальше отойду. Практически выше моего роста Вот это рост мой И выше головы Хороший бур Хорошо бурит Шнек у него я не знаю сколько сантиметров Достаточно длинный И хорошо снег выталкивает Есть у него еще Очень удобная складная ручка Буквально за секунду Раз Стопоришь и все Она никуда не девается Никуда не денется и пошел себе на рыбалку, куда захотел. Ушел вот Прям в лунку. Вот. О, Смотри. Хорошенький, нормальный, на копилку, Дормальный, на копилку на на сам оттвор. Ага. Во какой, вот это хороший окунь, смотри какой попался, такой на грамм 250. Значит, у нас сейчас обеденный перерыв. Поставили палатку, расположились. Вот, и сейчас пообедаем и дальше будем рыбачить. Яйца, сыр, колбасы богатырские. Ну и как же без хлеба. Махтарь попался. Мохтик по-нашему. Его на застолку. Сегодняшний наш улов, это общий улов. Вот столько куней сегодня надербанили. Завершили мы нашу рыбалку. Сейчас мы собираемся домой также будем идти через лес вот работала сегодня мормышка такая более золотистая вот. в основном мы цепляли червяка, Ну у меня напарник еще ловил на балансиры на разные балансиры, в принципе брало неплохо но небольшие вот. ну, в общем подписывайтесь на канал заходите ко мне в группу, ссылка будет в описании, в общем всем пока до следующей рыбалки